Читинг вообще является отличной формой тренировок, которую исповедовал в прокачке бицепса сам Арнольд Шварценегер. Он накидывал на штангу вес, превышающий его обычный, на 15-20%, и начинал взрывным усилием набрасывать ее на бицепс. Понятно, что при таких тренировках о стабильности локтей не может быть и речи. Однако, помните, что читинг можно применять лишь периодически, например, каждые 10-14 дней. Ни в коем случае не используйте